И всем привет, с вами Dark Slash, и мы будем снимать с вами дандера и знаю, что это за игра. Попробуем. Мы берем этот. Протестируем, что это за игра. Что-то здесь на английском, короче, написано. <звы> Что-то сломалось. Вот это, конечно, управление. А я хочу... Стоп. А! -а, -а! Еще и стрелять здесь можно. Так. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Это здесь неудобно так ну это им понятно а а как вниз стоп может быть я что-то не понимаю о чё активировалось допустим проход так давайте а можно еще и ниже давайте пониже пойдем что там будет неудобно а ей то есть сюда можно че здесь а я могу вернуться а я могу еще и вернуться вот в смысле шок а -а -а. так погибите я еще пока что не научился в эту игру играть так посмотрим сюда. Ладно, здесь не надо спешить. Окей, понятно. А, прямо отсюда, что ли? Блин, ну это, конечно, да. от не очень. А можно? Нельзя. То есть нам все равно нужно туда. Как-то. Да-то я вниз. Вот, все, нормально. Так, нормально. Проходим. Так, давайте к элицинсу. Ай, купату это то вообще прям неудобно. Слишком быстро. Так. Ну вроде бы легко. <къех> Проходим. Это моя душа. Стой. А это как понимать? А нужно сразу две. Офигеть, а это как? Ага, -а понятно. На скорость сюда, сюда, сюда. Окей, нормально че здесь ой. Давай. Так, а туда я и так не могу, да получается. Ладно. Значит ниже. Ой, -ой, Ой. В смысле? А. Понятно. Аккуратненько. Так, нормально. Хоть как-то мы прошли. Окей. Так. Ну, это было легко. Допустим. Давай. А, вот он рычаг. Наконец-то. Стойте. Мне нужно... Обратно вернуться, да? Пожалуйста. Давай. Кстати, а как там у меня аудио записывается? Нормально. И вам нормально слышу. Так, допустим... Да ну нет, я не хочу об... возвращаться обратно. Почему? Ладно. Это что, прикол? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста. Блин управлением еще, пожалуйста, пожалуйста. А, ну, в принципе, ладно Они везде будут? Это что за прикол? Не, ну, что-то сложно. хочу вот Сюда. Так, нормально. Ой, -ой, -ой. опасно было. Так, так. Окей, нормально. Тихо. Пффф. Пффф. Пффф. Пффф. Пффф. Пффф. Понятно Стоп А Это и надо было сделать Понятно Продолжаем Что здесь я здесь прямо отдыхаю да получается прокачка есть еще а у меня нету так ладно а че нифига себе ой, ой ой куда я обратно ⁇ -мо ⁇ это даже Так. <свист> а, а! <свист> Жесткие какие-то, ребята. Так, что здесь? А -а. <свист> так, хорошо. ой-ой-ой а мне туда обязательно стойте давай-давай-давай а -а -а, там было на время какой-то сундук эй-эй-эй скин? А, это карта. Так. Нифига себе. Понятно. Так, ладно, продолжаем. Ой-ой-ой. Куда мы идем? Спасибо. Так, нормально. Ай ты. Так, сюда. Так, кстати, какие-то были коробки. Блин, что-то жестко. Давайте покажу туда обратно. Ай-яй-яй. А, мы можем ломать. Что здесь? Что это? Наверное, что-то мощное. Ты куда? Ладно, погнали туда. Ой-ой-ой. Так, допустим. Он ходит. Это была хилка, да? То есть... ⁇ -мо ⁇ вот это он мог. Мак... Зря я, конечно, это использовал. Прям так рано. Ладно, продолжаем. Пожалуйста. Ты кто такой? Ты кто? Ага. Так, это у нас активировался какой-то проход О, мы едем Прикол Ладно, туда <coughs> О, нет Так, ладно, нормально Сюда по записи. По записи еще можно поснимать. А, ага, я свою душу взял. Стоп, я возвращаюсь обратно. Нет, такого не было. Блин, прикольно. Нет, я здесь был. Ну что, нужно обратно вернуться? Нет, в принципе, я согласен. Но зачем? Так. А. -а, -а. Как это лифт? Так, сюда, сюда, сюда. А зачем? А, это другой проход. <клыш> так, проходим. И здесь есть сундук. Так, что там будет? Ага, это не работает. Блин. Не получим этот пока что сундук. Печально. Аду вниз. Как уж и быть. Так, то есть нам туда надо. Так, ладно, поехали. Ну, честно, интересная игра. Такая неплохая. Так, так, так. А, я в тупик, да? А че там, кстати? А чё? То что разрушается. А, это это типа какие-то коробки? Они а коробки, понятно. Дыма. по идее мы сейчас что-то можем прокачать чего а как туда попасть вообще не понял так ну какие-то новые враги явно так, ладно сюда пойдем Дымаю снова ой ой ой, Ай ай-яй-яй, понял? я не могу, да. А. Ну. А. Даже так. Чего это? дашь короче взял а нам сюда уж точно пока что не надо я думаю да нам пока что сюда рано ладно обратно тогда где мы не изучали а то есть мы это все изучили сюда нам надо мы туда не можем ой-ой-ой на красную что ли чего а давай давай давай Так. Там что-то есть, кстати. Конечно, какой-то. А, и все. А я его могу сломать? Да? Нет. Я его не могу сломать. Так, окей. Так, а по времени. То уже надо заканчивать получается оно еще и восстанавливается стоп а -а -а. стоп нет ты за это что получаешь все равно так-то типа как читы. ладно ладно я думаю на этом можно заканчивать с вами был Dark слэш Всем удачи и всем пока. Хорошего вам дня.